Всем привет! Сейчас я буду взламывать букладер на g 2 mini Так, для этого для начала лучше скопировать обувь.bin на внутреннюю память телефона. Так будет намного легче. Скопировать. Все, он у нас есть. Теперь берем.. Переходим в папку adb4.4, архив этой папки я дал в описании то есть ссылку. Заходим в эту папку, зажимаем shift, так shift. правую кнопку открыть окно команд Проверяем подключение телефона, ну, так, вот, на всякий случай. Девайс есть, пишем adb. Как трудно запомнить Сум. может быть запрос на на телефоне прав супер пользователя согласитесь дальше делаем так чтобы не было ни ошибок ничего копировать Взломан. что же мы делаем дальше все это можно закрывать далее скажем вы сразу хотите поставить recovery для этого делаем следующее я лучше вот буду показывать на телефоне а вы будете смотреть устанавливаем программу recovery tools потребует рук ну что не удрено открыть предоставить я знаю риск ну и все теперь можно нажимать восстановление памяти», другие у меня на Флешки уже есть один, ТВР покажется, он лежит, вот он. Да, пожалуйста. Flashing, то есть тоже типа прошивания. Теперь вопрос, перезабжится в режим восстановления, то есть в рекавери. Конечно, это русский перевод, это кто-то сделал, молодец. Все, просто нажимаем «Да, пожалуйста», и телефон перезагрузится в режим рекавери. Вот так мы взломали бут и поставили рекавери. Если будут какие-то у меня ошибки или у вас какие-то просьбы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!